Акула, ты меня реально достала, я тебе говорил, не подходи к моему плоту, а ты подошла. Тадам, друзья, ну что ж, продолжаем играть мы в рафтецки, да, иногда братишка Скрэйч а, поигрывает в эту замечательную выживалочку, да. И мы сейчас, ребят, продолжаем снова развиваться. А я, ребят, не нехило так продвинулся со своей прошлой серии, как вы видите, да, нехило так я отстроил свой плод. Ну и давайте, ребят, совсем вас по порядку сейчас ознакомлю. Ну а перед началом видосика малюсенькая просьбочка к тебе, дорогой мой зритель, ставь пожалуйста лайкосик, мне очень нужна важна твоя поддержка. а взамен за лайки я буду радовать тебя крутыми видосами по самым разным современным играм. Ну а мы продолжаем. Так, ну что ж, да, ребят, я, как видите, развился, не хил так с прошлой со своей серии, решил я все-таки заняться вплотной выживанием в рафтеском и давайте я вас со всеми ребятки, со всеми изменениями, которые произошли, сейчас буду потихонечку а, знакомить. Как видите, у меня теперь плод стал двухэтажным и не просто двухэтажным, а вот с такой вот офигенной крышей, друзья здесь просто много места, и я сюда, ребятки, поместил очень много всего интересного. У меня теперь появился гамак, да, я здесь отдыхаю, как видите, 77 дней уже прожито мной, хороший, кстати, календарчик есть, который отсчитывает количество дней, часики, вот тут у меня, ребятки, появились, которые отображают мое время, стол, стул, да, для удобства, все, ребят, для удобства, для комфорта, здесь у меня офигенная просто кухня, здесь, значит, мы питаемся, берем вот так вот, значит, вот так вот, значит, берем себе тут на Прокладываем еду и потихонечку, ребят, кушаем. Так, ну что ж, постоянно, ребят, досаждает нам акула, постоянно... Ой-ой-ой, это кто такая? Это, ребят, была чайка. Чайки, да, ребят, это мои друзья теперь, они здесь нам оставляют вот такие вот перышки, мы собираем их и уходим, больше никого не беспокоим. Да, ребят, также у меня появился вот этот замечательный стол, радар, как он правильно называется, сейчас я вам продемонстрирую. Тихо-тихо. Не понял, это где-то скотина до сих пор досаждает меня, друзья. Ну как мне от них избавиться? Их здесь, ребятки, просто немеренное количество. Ну, наконец-то получилось. Неужели? Акула, ты меня реально достала. Я тебе говорил, не подходи к моему плоту, А ты подошла. Ну, тогда пеня, пеняй на себя, что я могу сказать. Так, ну что ж, с акулой мы разобрались. А это значит, что нам сейчас можно смело а, прыгать и исследовать глубины, которые находятся недалеко от моего а, плотика. Я, ребятки, остановился здесь на острове, да. Потом, ребят, я вам допокажу все, что, что я, ребят, сейчас не успел показать. Но в рафте нужно делать все оперативно, когда ты играешь на суперсложном уровне сложности. Да, ребят, я могу вам показать, какая у меня сложность стоит. У меня, по-моему, стоит, я не знаю, здесь можно, нет, посмотреть а, о -о общий уровень сложности. Я вроде вижу, что нет, нельзя, друзья, посмотреть уровень сложности. У меня стоит самый сложный, играю я на нем. И на меня, ребят, порой иногда бывает, что налетают даже сразу разом три акулы. Вы представляете, три акулы бывают разом иногда меня атакуют. Атакуют, я просто, ребята, от этого охреневаю. Еле успеваю отбиваться Ну, как видите, даже в таких обстоятельствах, в таких условиях Я потихонечку развиваюсь Так, ну что ж, акули его мясо мы немножко добыли Давайте мы сразу же поставим его на прожарку И сейчас, как говорится, что успею, ребятки То я успею забрать из водных глубин Я планирую, конечно же, сейчас плавать И пособирать немножечко в окрестностях полезностей различных Так, еще, ребят, стаканчик воды налить надо Так, отлично И еще одного бы мне, наверное, не помешало Так, все, мы, ребят, заряжены, мы готовы Я смотрю, у меня выносливость и... И, значит, и жажда на максимуме Давайте, ребят, выдвигаемся Пора, ребят, нырять, вныряем и смотрим Так, ласты, интересно, на мне Акул вроде бы я не вижу в окрестностях никаких лишних Да, все, ребят, выдвигаемся Нам необходимо в первую очередь фармить, конечно же, железо Железо, ребят, очень ценно Оно нам всегда пригождается в наших путешествиях Лишним оно точно никогда не бывает Вот, ребят, нашел немножко железа, давайте отковырнем Раз фрагментик, два фрагментик Пригодится, и дальше, ребят, ищем Кстати, ребят, не знаю, как добывать грязь Есть такой ресурс, как грязь Глина, я, ребят, знаю, как выглядит Знаю, как выглядит простая Простой песочек, а вот грязь Еще есть, ребят, такой ресурс для грядок Его я, к сожалению, пока еще ни разу не находил Подскажите мне, пожалуйста Осведомленные ра ра рафтеры Как, где эту грязь можно найти Я непременно... Ой-ой-ой-ой, сундучок Ничего себе, это я, конечно Удачно сюда зашел да, бывает, ребят, в глубинах у нас разбросаны вот такие интересные места, сундучки, и надо, надо, ребят, всегда их проверять И да, я, ребят, не у каждого острова нахожу такие бонусы, а тут на тебе раз и нашел Главное это всегда быть внимательным и все проверять Это, ребят, грязь обычно. я знаю, мы ее тоже собираем, кстати, она нам пригодится Из грязи можно делать неплохие такие, неплохую посуду Точнее, это не грязь, ребята, а глина а, Про грязь, ребят, я уже говорил, то есть поясните, кто, допустим, в курсе, как ее добывать Я знаю, что ее добывать нужно лопатой, но я, если честно, ни разу ее не находил нигде Возможно, возле специальных островов она возле каких-то водится, ребят Поясните, пожалуйста, в комментариях, ну а мы продолжаем дальше Так, ну что ж, у нас, ребят, время ограничено Скоро приплывут еще акулы, только что я убил одну из них Но скоро, ребят, следует ожидать еще пришествия Это как может быть одна, так две, так разом сразу же три акулы Поэтому надо, ребят, быть внимательным и осторожным здесь. Так как я играю на сложном уровне сложности и в соло, то если меня, ребят, убьют здесь один раз, то я тогда уже не воскресну. Воскреснуть я смогу только при помощи друга какого-нибудь, который зайдет и меня э, резнет. А так просто, ребят, я, э, если помру, то, то не воскресну. Да, ребят, у нас хардкорная ситуация сейчас. Так, ладненько. Хватит болтать, давай все собираем, все, что мы найдем сейчас здесь. Ласты у меня еще не испортились. Нет, ласты еще пока на мне. А мне бы, наверное, не помешало сейчас собрать еще... Кучу всяких разных водорослей, если они, конечно же, здесь есть. Так, пока акул я не вижу. Так, медяшка нам пригодится в ближайшем будущем, потому что батареек, а, я думаю, будет а, нам потребуется много а, для, всяк, для всяких разных прикольных штук. Так, вот еще, ребят, железо. Да, пока что, ребят, собираю я железо по умолчанию, потому что это самый важный ресурс на данный момент. Потому что... Ой, акулу, вижу, ребят, акулу, крюк сломался, но я соберу это железо до конца. Да, ребят, я вижу акула, акула, акула, ребят, плывет ко мне, постараемся отбиться, получается, нет, не получается, отбиться быстро к берегу, две акулы, друзья, ни в коем случае, когда две акулы в воде, нельзя рисковать, иначе нам придется очень плохо, печально, ребят, будет, если две акулы нас будут разрывать на части, так, а плод у нас пострадал или нет, давайте быстро пробежимся и посмотрим. Да, двух акул придется сейчас отбиваться. Акулы еще вроде не нападали. Так, надо бы мне, наверное, ресурсы все собрать. Вот, которые здесь у нас набрала, набрали наши ловушки. Ой, похоже, все вываливается. Вываливаются уже ресурсы. Ой, надо бы срочно, ребят, складировать. Вот такой, ребят, у меня склад. Я вам еще не показывал, но я его уже за кадром построил. Просто обалденный у меня огромнейший склад уже имеется. Так, сюда мы, значит, все шарниры, болты складываем. А сюда мы складываем грязь, песочек. Так, это медяшка мы забираем. Камушки тоже сюда идут. Да, камушки можно еще побольше сюда отправить, да, с десяточка оставим в инвентаре, а остальное все можно отправлять. Так, пластик, ракушки, не вижу, не слышу пока, ребят, чтобы не атаковали акулы, и это очень хорошо. Так, и пластик вот сюда мы запихаем, пожалуй, да, пускай он здесь хранится. Так, ну а здесь у нас хранится, значит, медяшка, и вот тут у нас хранится железо. С железом пока у меня, как видите, проблем нет, но его надо очень много, потому что мне нужно укреплять свой плод. Как видите, у меня плод еще не укрепленный ни в одном месте. Так, досок подкинули нормально, вроде должно хватить. Так, давайте восстановим жажду свою, а то что-то я реально пить захотел. Так, отличная погода, хорошее настроение, у братишки из скретча вроде бы ничего не предвещало беды. Да, и вроде бы оно так и есть. Так, надо собрать все, что мы не собрали. Пальмовые листы, зачем мне пальмовые листы и свекла? А все, ребята, сгодится в хозяйстве. Так, давайте собираем все дальше. Ой, как много всего! Да, ребят, очень много я. Очень сильно, я бы сказал, я свой плод пока что прокачал на данный момент спустя одну серию. И сейчас я вам, ребят, все продемонстрирую. К тому же у меня здесь все, ребят, кардинально поменялось. Да, это тот, тот же самый плод, который вы лицезрели в прошлой моей серии. Если кто не смотрел, ребят, как я начинал выживать в рафту, пожалуйста, переходите в плейлист по рафту. Там вы все серии выживания братишки Скретча и а, найдете. Но с тех пор, как видите, все, ребят, преобразилось. Блин, зачем я два сразу же куска захавал? А? Надо было по одному. Надо по одному, пускай лучше немножко остается. Так, акула, ребят, нападение акулы, нападение морского хищника, уходи отсюда. Еще один, срочно, ребят, чинимся. Мне тут кто-то из, мне кто-то, ребят, из подписчиков, из зрителей подсказал, что оказывается можно чинить вот эти вот блоки, да, использовать ремку только лишь нажатием на среднюю круг, кнопку мыши. И это на самом деле очень удобно, это на самом деле, ребятки, мне помогает. Так, ладно, забираем железо. Да, два, ребят, две атаки акул мы пережили, и теперь надо бы нам срочно распихать опять все свои ресурсы, которые мы добыли. Да, ребят, ресурсы. Ресурсы у нас все-таки восполняются, как видите в этой части у меня хранятся пластмасса, дерево, пластик, да камушки всякие, так, железные слитки и а, вот эти куски железа мы наверное сейчас скинем в соответствующие ящики вот сюда. Так, я бы рецептик тоже, наверное, скинул, а листья тоже скидываем сюда. Свеклу надо бы наверх. Но я пока ее отправлю сюда. Хотя мы все равно сейчас пойдем наверх. Так что идем, ребят, наверх и скидываем сюда свеколку, в этот вот ящичек. А рецепты у меня хранятся а, вот а, здесь. Черт возьми, как же много у меня хлама опять накопилось. Давайте скинем, ребят, лишний хлам вот сюда. Возьмем десяточку, чтобы у нас хотя бы было. И, ребят, выдвигаемся. Две атаки акул были. Мы выдвигаемся сейчас на остров. Я хочу там все-таки с острова забрать все вот эти пальмы, которые здесь растут. Так, до той добраться не так-то легко будет. Возможно, в прыжке мы это все сделаем, перепрыгнем. А вот до этой вполне нормально можно забраться. Но тоже проблематично. Так, забираемся и. Да, ребят, сейчас я все дерево заберу с этого острова, и мы отправляемся в дальнейшее наше приключение, в дальнейшее наше путешествие. Блин, топорик сломался, печалька, давайте сделаем новый. Так, продолжаем, ребятки, так, ох, вот это сочный арбуз мне пригодится. Так, и вот эта верхняя пальмочка тоже мне пригодится, друзья. Продолжаем развиваться. Кстати, ребят, поставил, значит, я вот эту вот радиоустановочку, какую я вам сейчас показывал, я с помощью нее смогу теперь находить более крутяцкие всякие вещи. Так, а вот туда как добраться мне, я не понял. Как туда мне добраться, друзья? Так, там же у нас везде вода. Так, давайте, ребят, прыгаем в воду. ой ой ой ой, -ой. Немножко ударился. Здесь же можно как-то по краешку? По-любому можно, я же знаю. Да, ребят, можно добраться до этой пальмы в том числе. Так что, ребят, добираемся. Да, ребят, поставил я, значит, радиоустановку, с помощью которой буду искать теперь я другие острова. Совершенно другие, совершенно клевые, совершенно необычные. Возможно, на них я уже найду для себя более ценные всякие предметы. Да что ж ты будешь делать-то, а? Так можно и ноги подвернуть, сломать. Так, никто меня не, а не атакует вроде бы. Пока что вроде нет. Опасность миновала. Так. Нет, ребят, опасность ни хрена не, не миновала. Она вот плавает прям возле моего плота. И всегда пытается его сгрызть. Так, одного убираем. Вторая где? Ага, она здесь грызет. Да что такое, ребят? Чиним, чиним, чиним. Главное это вовремя отчинить свой плот. Очень много ресурсов уходит на восстановление, когда тебя атакует большое количество акул. Так, здесь почему ничего не горит? Одну доску подложили. Так, здесь почему не горит? Тоже одну доску положим. А здесь-то почему не горит да что ж такое, ребят, очень много требуется ресурсов Нам на все про все, так, ну что Я, ребят, с этого острова все забрал а Смотрим, куда у нас дует ветер По вот этому флажку, да, ребят, вот тут мы все переработали вот там у меня, значит, стоит флажок Мы поплывем сейчас туда, снимаемся с якоря И поплыли, ребятки, в ночь Отправляемся, выдвигаемся В дальние дали, а у нас тем временем Стемнело, но это, ребят, ничего страшного Потому что я поставил себе кроватку Которая помогает нам просто-напросто Скипнуть нашу Ночь, все, ребят, отчаливаем, остров пока-пока Остров, смотрите, пропадает, да, из поля зрения Конечно же, можно было бы его еще как следует облутать, но Облутаем мы его определенно в следующий раз Так, забираем три куска рыбы и давайте ее поджарим. Ну, а пока у нас жарится, мы, ребятки, наверное, сейчас передохнем немножко до следующего утра. та ребят, с добрым утром. Продолжаем выживание а, в рафте. Так, ну что, смотрим, а, как же работает наша установочка, ребят. У нас есть вот такая установочка. А, включив ее, да, ребят, я, кстати, ее настроил. Я поставил уже все три антенны. А, вот здесь у меня, значит, одна антенка. Вот она стоит. А, вот здесь, ребят, у меня другая антенка спряталась. И вот здесь у меня, ребят, третья антенна, которые... Эти все антенны, они, ребят, нужны для правильной работы вот этого устрой Устройство. Ну что ж, давайте включим и посмотрим, что у нас имеется и где. Если честно, ребят, я без понятия, как пользоваться этой штуковиной пока что. Я вижу, что у меня вот здесь, вот где-то там, да есть, значит, какой-то объект, до которого кстати, метры уменьшаются я вижу, да, вижу 1492, 1490 и так далее, а синие как бы значки, это у нас, значит, квестовые какие-то места, но меня пока они, ребят, мало интересуют эти квестовые места, мне бы хотя бы какие-нибудь просто обычные найти места так, а вот те вот штуки, смотрю, не показываются у нас, которые вот так вот над водой плавают, к ним можно просто-напросто так подъезжать, так, ладно, принято-понято пока отключу этот прибор он у меня есть, по крайней мере, и теперь Теперь мы, ребят, будем с помощью него искать новые Уникальные острова Так, ну что ж, путешествие начинается Мой плот развернут а, прямо Как нужно, а, по течению Прям плывем, ребят, по течению Ну и вот такие вот бочки, которые не попадают Как говорится, в наши сети мы их спецом вот так вот достаем. В этих бочках, кстати, больше всего ресурсов бывает, поэтому их нужно всегда подбирать. Так, где, где, ребят, атака? Сразу две атаки, ребят, эту акулу убиваем и бежим к следующей. Надо срочно починить наш кусочек. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, ай, ай, ай, не успел, ребят, видите? Когда не успеваешь, ломают, значит, наш плод эти злые акулы. Так, ну что ж, переплавка идет полным ходом. Да, вот здесь пока у меня временно находятся печи. Скорее всего, в ближайшее время я поменяю их место расположения. Давайте я вас немножко, ребят, вкратенько проведу сейчас, потому что у меня уже имеется. И покажу, так, водичка закончилась, водичку нужно срочно, ребят, наполнять, пускай она здесь всегда будет. Иначе мы можем просто помереть от жажды. Да, поставила, ребят, здесь вот такую вот штуковину, которая теперь умеет перемалывать и делать нам красящие пигменты. Да, ребят, много я уже пигментов переработал. Как это, ребят, работает, я сейчас вам быстренько покажу. Мы просто берем вот эти вот цветочки, которые мы собираем на всяческих островах, закидываем вот в эту вот молотилку, да, все отлично, 5 штучек она вся вмещает, и ждем, пока у нас это все дело не перемолится, вот такие вот баночки, как баночки будут готовы, у нас это все дело можно будет собрать, так, помещаем обратно цветочек на место, на свои законы, да, у меня тут, видите, как все, все отсортировано, да, здесь у меня пигменты, которые уже получились, здесь у меня цветочки, и здесь у меня семечки, все грамотно, да, ребята, вот такой у меня склад появился недавно, я его построил. И второй этаж. И тут, ребятки, теперь можно по просторнее ходить по первому этажу. Не то, что это было раньше, было все нагромождено. Блин, бочечки пропускаю. Так, давайте соберем, наверное, слитки железа. Так, отлично. Вот железо здесь всегда, ребят, в почете. Его очень сильно не хватает. Пока что я железо использую на металлические копья. Мне, ребят, металлические копья сейчас а, нужны. Я не знаю, как на легком уровне сложности, но на тяжелом уровне сложности, когда вы играете, когда на вас нападает 2, а то и три акулы разом, металлической копья Пьё, ребятки, просто обязательно, иначе вы просто-напросто с обычным деревянным не будете успевать убивать на надвигающихся на ваш плод акул. Так, нам, наверное, можно забрать и вот эту вот штуковину. Подождите, мы уже проплыли, что ли? Да, ребят, мы проплыли. Я думал, а оказалось. Ну, ладненько, ничего страшного. У нас путешествие. Мы сейчас путешествуем в дальней дали и постараемся по возможности искать какие-нибудь интересные места. Так, проплываем мы вот эту уникальную точку. до да, 1300-1200 до нее метров остается. Я, ребят, пока за ней не слежу. Так, а вот эту штуку включить что будет? Раз. Ага, ничего не будет. 2, три, 4. Ничего, ребят, не происходит. Так, надо, наверное, вот эту штуку еще нажать, нет? Ничего, ребят, не происходит совершенно. Здесь, кстати, можно менять цифры. Кстати, вот стоит у нас сейчас чистота, я так понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Тихо, тихо, тихо. Опять, ребята, так акул. Срочно, ребят, вот это мы должны успеть отремонтировать. И теперь мы в глазик эту акулу. Просто-напросто сливаем. Да, ребят, надо всегда ремонтировать то, что уже попытались разрушить эти хищники. Иначе в следующий раз им просто-напросто будет гораздо легче это сделать. Так, бочечка стоять. Мимо не, поп не проплывайте, ребят, бочечки, родные мои. Все ко мне. Плывите, пожалуйста, всегда ко мне. Вот там вдалеке достану, я нет до этой палочки. Раз! Немножко не хватило длины моего крюка Ну ладно, продолжаем Так, в эти печки надо бы закинуть еще немножко Давайте также продолжаем жарить металл Так, закидываем сюда металл Закидываем доски Доска, металл, доска, металл, доска, металл одна, Один металл, одна доска Так, ну что, это мы остатки сейчас закинем тогда сюда обратно Распределяем сейчас мы наши с вами листья Да, вот тут у меня листья Так, семечек я набрал целую кучу Закидываем все это дело сюда Арбузиков я набрал и ананасиков, и чего только, друзья, я не набрал Просто капец, так Хорошо, пока что, ребят, еда у нас есть Тихо-тихо, такое ощущение, как будто кто-то сейчас опять пытался цапнуть мой плод. Не получилось, черт возьми. Так, вода, еда у нас имеется. Так, надо бы бутылочку набрать по максимуму. Пускай у меня в бутылочке вода всегда будет по максимуму. Это у нас, ребята, на самый критичный случай, когда вдруг меня настигнет какой-то внезапный момент. И у меня всегда бутылочка при себе, поэтому, ребята, я ее держу. Так, пока что, ребят, вот таким способом мы наполняем вот этот вот опреснитель. Да, этот опреснитель я сделал тоже недавно. Так, ну что ж, продолжаем, ребятки. Вот, ребят, эта штуковина, которая перемалывает краску. Она, в принципе, отработала свой цикл. Смотрим сюда, и вот они, ребятки, целых 5 баночек с краской нам даются. 120 штук мы получаем. Эти 120 штук пока мы складываем вот в этот ящичек. Они нам пригодятся, когда мы будем красить а, наш с вами плод или что-нибудь еще. Так, отлично, осмотрим, продолжаем за нашими проплывающими мимо ресурсами. И все, по возможности, стараемся, собираем. Так, тихо. Вроде бы никто пока не пытается цапнуть мой плод Пока что, ребят, у нас все тихо и спокойно. Ну, а я, ребят, продолжаю вас дальше знакомить с тем, какие изменения у нас сегодня произошли. Здесь у меня посередине, значит, моего плота стоит вот такая вот мачта, с помощью которой я регулирую а, направление своего а, движения. Также сюда, ребят, по центру я решил разместить якорь, чтобы мне можно было до него быстро добег добегать в случае необходимости, да. Иногда, ребят, когда он, он у меня как в прошлый раз стоял, да, все, наверное, помнят криво, мне очень сложно было до него добраться. Так, вроде бы пока никто не атакует. Так, секундочку. Я же хотел до, до досочку эту взять. Не получается. Как так-то? Что с глазомером? Братишка скретч у тебя стала. Блин, не получается, капец. Так, тихо-тихо, я слышу! Я слышу, атака началась, но! Успеваю спасти. Убиваю акулу. Где вторая? Вторая? Ах, не успела! Я, ребят, успел услышать только одну акулу, а вторая уже успела отгрызла кусок от моего плота. Поэтому, ребят, надо быть внимательным. Но ничего, у меня сейчас а, пополняются зап запасы всегда быстро. А, да, а, снизу мы закончили, ребят, к с вами обзорочку. Да, я сделал вот такой вот навес. А, наверху у меня разместились мои пальмочки, которые я раньше высаживал также на первом этаже. А теперь, ребят, это выглядит вот так вот. То есть у меня теперь 6 пальм растут вот так вот по бокам. И если вдруг, вдруг у меня дерево внезапно закончится, я всегда знаю, где вас. Располнить немножко будет запаса древесины. А, ребятки, оно у меня, видите, как дерево всегда растет здесь на моем плоту. Еще, ребят, хочу, наверное, вот это все дело соединить. Второй этаж здесь закончить, да. Вот сюда вот провести. Давайте, наверное, потихонечку сейчас этим и займемся. Так, что нам нужно? Нам нужны вот такие вот столбы. Так, желательно вот самые высокие. А может быть как-то его, не знаю, вот сюда продлить или как сделать? Ага, нужны еще также гвозди. Давайте пойдем посмотрим, что у нас там с гвоздями. Так. Еда заканчивается, нельзя ни в коем случае допускать, чтобы наш персонаж голодал Постоянно пополняем его запасы водные и, как говорится, воды и голода Так, хорошо, и еще немножечко по максимуму Так, давайте посмотрим, где у нас гвозди Гвозди у нас есть вот здесь, вот 20 штучек имеется, хорошо, берем Так, здесь у нас дерево куча тоже, ребят, забираем. Ну и давайте попробуем. Я хотел, ребят, продлить, чтобы просто-напросто здесь, как говорится, это все дело сочленить. А вот здесь, наверное, еще мы несколько столбов поставим. Так, а как будем ставить? Тут, наверное, через два. Так, здесь у нас центр нашего корабля. И здесь еще, ребятки, один. Так, бочки, не проплывайте мимо. Все, пожалуйста, ко мне в руки. Да как так-то, ребят? Столько ресурсов мимо проплывает. Я просто в шоке. Блин, пластик мне не очень-то сильно нужен. Мне очень сильно, ребят, нужно дерево. Дерево вообще здесь всегда не хватает, поэтому... Нужно весь упор делать на добычу дерева Забер... Забираем, ребят, вот эти все мимо проплывающие доски Ни одна доска лишняя не будет, это я вам точно отвечаю Так, особенно когда вы играете на сложном уровне сложности, как братишка Скрэч Так, это у нас автоматом поймалось Так, отлично, идем, ребят, дальше Так, здесь у нас надо продлить Для этого мы, наверное, поднимемся сейчас наверх Так, тихонечко Я не понял, что здесь, кто тут бесчинствует на моем плоту. Раз, два, отлично А, вот она, вторая, ага они нападают, ой, ой, ой, ой, друзья, ну как так-то? А? Как же так-то? Я не успел. Похоже, придется сейчас распрощаться опять с этой частью, ведь у меня сломалось копье. Да что ж такое? Пошли, пошлите, ребят, делать тогда копье. Вот так вот, ребят, тут оно и бывает. Так, два железа и один болт мне потребуется для копьян. Изготавливаем, ребят, конечно, мы копьем, но слишком поздно У меня уже отгрызли часть И я не успел как следует навтыкать этой акулью Ладно, в следующий раз точно навтыкаю Так, секундочку, куда от меня все эти бочки уплывают? Я не разрешал уплывать бочка Блин, не хватило немножко Мне крюка, длины крюка Так, здесь надо тоже зачинить все это дело Так, раз нас уже потрепали изрядно Надо восполнять, ребятки, ресурсы Так, здесь вообще ни одной доски в этой бочке не было Одни веревки, трава и хлам Печально, ладненько, так Продолжаем, ребят. Нам нужно сейчас залезть наверх. Здесь у меня, значит, вот такая, смотрите, вот это, вообще-то, мое складское помещение. Здесь у нас хранится, ребятки, здесь у нас, я говорю, уже хранятся болты, гвозди. Тут у меня хранятся слитки, здесь у меня инвентарь, типа всяких удочек, кисточек, лопаток и так далее. И тут много еще чего будет. Здесь у меня, ребятки, самый основной такой большой склад, где у меня помещается много всяких различных однотипных предметов. Так, поднимаемся наверх. Да, это мое, ребятки, постоянное место пребывания. Вы уже видели мою комнатку. Да, это я вам все уже прекрасно продемонстрировал. Тут у меня и стол для исследований, тут у меня, значит, и вот такая вот жаровня стоит, гриль для зажарки мяса на ней. Как видите, очень хорошо идет вход у нас акулья мясо. Ну и вот тут, ребят, мы, наверное, эту площадочку сейчас немножко построим. Да что ж такое, бочки, ребят, проплывают мимо. Ничего не могу поделать, давайте попробуем отсюда ее забрать и потянуть. Да, кстати, ребят, отсюда тоже можно ловить. Если честно, я до этого не знал, что так можно тоже делать со второго этажа ловить легонечко. Так, продлеваем, ребят, вот эти вот свои балочки. Что-то не могу достать, так раз... Ой-ой, бочечка еще пролывает Я, ребят, не могу пропустить такую возможность Надо срочно забирать Так, отлично, бочки мы все забрали Так, вот тут бы как нам сейчас делать Давайте построим здесь крышу Так, секундочку, вот у нас, ребят, навес Как мы сделаем? И с этой стороны будет у нас крыша И с этой стороны будет у нас крыша Так, и теперь надо еще один столбик маленький поставить Так, вот туда вот надо пониже Вот, отлично И продолжаем мы вот эту вот крышу Сюда, конечно же, здесь у нас идет скос Здесь мы сделаем скос у крышу, вот так вот. С этой стороны тоже идет скос у нас. Сделаем вот так вот. И тут у нас идет парочка обычных, точнее, три штучки. Блин, не хватило немножко дерева. Давайте попробуем выловить дерево. Блин, акула идет на атаку. Акула идет кусать мой плод. Так, ни в коем случае не дадим мне это сделать. теперь это у нас точно есть копье. Так, отлично, отбились. Где вторая акула? А вторая акула здесь, ребят, прогрызла, офигеть, они действуют вообще сообща иногда, очень-очень хорошо так, надо бы мне почистить мои ловушки, потому что если, ребят, мы не чистим ловушки, то у нас а, наши ловушки перестают работать, у них есть лимит а, того, что они собирают, если мы, ребят, не будем их чистить, то и вмещать они не перестанут что-либо. Поэтому чистите всегда свои ловушечки, как только они забиваются Так, здесь надо подремонтировать И здесь нужно тоже подремонтировать Так, ну что ж, смотрим, что у нас здесь получилось Сюда, ребят, еще надо одну часть потолка поставить Вот таким вот образом, блин, не допрыгиваю я что-то до верху Вот так вот, раз, все, готово Готово, друзья, завершили мы верхнюю часть нашего с вами плота И давайте посмотрим, как это сейчас у нас стало выглядеть Давайте поднимемся туда не посмотрим. Вот. Тут у нас, ребятки, парус. Я, правда, не знаю, ему, наверное, мешает вот это все дело нормально функционирует. Но он вроде бы функционирует. Да что ж такое, ребят, бочечка. Стоять! Стоять, я тебе говорю. Иди сюда. Забираем бочечку, это хорошо. Да, ребят, вот так вот у нас стоит здесь парус. И он, в принципе, функционирует, потому что у нас тут все продувается. На этой площадочке же я могу исп... еще построить какие-нибудь интересные штучки. Например, сюда можно переместить вот, например, три пальмы какие-нибудь, да? И так далее. Да, ребят, все, что угодно можно сюда будет поместить. Главное, чтобы место у нас а, было. Так, ну что ж, у нас новый день. Продолжают досаждать нам акулы. Никак мы, ребят, от них, наверное, не отобьемся. А, вообще бесконечное просто количество Их постоянно нас атакуют Я, ребят, тут пока плыл, наткнулся вот на то Вот небольшое сооружение В а, океане, давайте мы сейчас туда Переместимся, постараемся Подплыть туда как можно ближе Главное это за него не зацепиться Так, где оно у нас? Вот в ту сторону нам надо грести Поворачиваем флаг, а, точнее наш парус В другую сторону и давайте Подбираться уже к этому месту а, Мне интересно, что же там будет на Борту вот этого всего дела Вот этого хлама, да, ребят, надо всегда проведать что находится в таких штуковинах, потому что там мы можем найти что-нибудь полезное. Так, ну что, продолжаем, ребят, выживать. Так, посмотрим, что у нас показывает наше устройство. Батарейка пуста? В смысле... Я чего не забыл вы... А, я забыл выключить. Офигеть просто, друзья. Я забыл выключить. А как ее заправить-то, эту батарейку? Интересно бы узнать. Как-то же можно ее зарядить, наверное. Какое-то зарядное устройство, наверное, для этого есть. Или что-то в этом роде. Но пока, ребят, моя батареечка пуста. Мне бы, наверное, не помешало какой-нибудь ящичек поставить для отработанных батареек. Сейчас, ребят, я это и сделаю. Как сделать ящичек? Давайте найдем ящичек. Вот он, ребятки. Отлично. Так, гвозди можно пока что убрать. Пока что я... Мастерить ничего из них не собираюсь Так, давайте попробуем, поставим вот сюда Вот пластиковый вот такой вот Где у нас контейнер, в который мы будем Складывать наши все батареечки Даже, кстати, можно под стол его поставить легко Вот сюда вот идеально подойдет Давайте посмотрим, так, а открывать его можно? Нет, отсюда, нельзя, ребята, его открывать К сожалению, блин, зря я его сюда поставил Взаимодействовать с ним здесь, к сожалению, нельзя Ладно, это будет декоративный предмет Давайте попробуем еще один такой ящик сделать и поставить его уже, ребят, вот сюда вот В доступную какую-то зону вот, вот пусть он будет вот на этой стеночке, отлично Или даже нет, не на этой я его лучше, а вот на этой Потому что эту я точно не буду разбирать Или просто поставим его, да пусть, пускай просто стоит на земле Во! Сюда, ребят, будем опускать отработанные батарейки Пока как их заряжать, я, ребят, без понятия, если честно Так, куда мы, ребят, уже поплыли? У нас же а, миссия, мы должны Так, секундочку, я не понял Опять, ребят, не успел Ну как так-то, а эти акулы, они просто зв... Звереют на глазах так, мы плывем вот к этой штуковине. Доплывем мы до нее или нет, я не знаю. Будем, будем стараться. Так, ну ведь одна только акула, ребята, атаковала сейчас. А где вторая? Так, что-то я не понял. Мы, похоже, отдаляемся. Похоже, сменился ветер. И мы от этой штуки отдаляемся. Или что? Ну-ка, давайте глянем, куда у нас парус. Так, мы уже проплыли просто. А, я понял. Мы просто-напросто, друзья, проплыли уже мимо. Нам надо было просто-напросто дождаться момента, а уже после... Вовремя убрать парус, и тогда мы бы... тогда бы мы достигли этой точки как нужно. А пробуем плывем назад тогда. Вот так, ребята, и будем плавать туда-сюда, туда-сюда. Так, ну что ж, батареечку нам надо сделать новую. Давайте посмотрим, что на ее создание нужно. Так, приемник я вижу, а батареечка у нас вот. А нам нужен медный слиток. Блин, а как их заправлять-то? Наверное, зарядное устройство какое-то нужно. Так, медный слиток есть. Делаем батареечку. И надо, ребят, всегда выключать, потому что эти, э, Это устройство, вот как эта радиостанция Она расходует батарейки Так, ставим новую И давайте включим и посмотрим Так, проплываем мимо вот этой штуки Блин, север-юг, как-то странно, конечно же Куда плыть, я без понятия Так, секундочку, надо, надо вырубать парус И теперь будем просто подгребать уже веслом Так, акула, надеюсь, нам не помешает Почему? Здесь у нас ничего не горит Так, здесь готово А здесь ничего не горит Так, отлавливаем акул все, ребят, приближаемся. Но нам надо, ребят, приблизиться так, чтобы нас эта штуковина не задела. Давайте попробуем сбоку. Оплыть так. Пробуем, ребят, отводим плод в сторону свой с помощью вот этого весла. Потому что если мы заденем, будет не, немножко не очень хорошо. Отлично, ребят. Миллиметраж просто. Миллиметраж. Ставим, ребят, себя на якорь. Стоим, ждем. Стоим, ждем, когда к нам подплывут акулы. Так, акулы, вы где? Ой-ой-ой-ой-ой! Акула прям здесь была подо мной, нифига себе. Я прям на нее прыгнул, решил оседлать акулу. Ну, блин, капец, ты молодец, братишка Скретч. Не надо так делать ни в коем случае, друзья. Никогда не берите пример с братишки Скретч. Ведь он сейчас только что чуть не поплатился жизнью за свой поступок. Так. Напоминаю, что играю я на сложном уровне сложности. Здесь немножко похардкорнее, чем на обычном уровне сложности. Так, где Нападение акул. Кто-то уже ковыряет, вот они, две штуки сразу, вы что, охренели что ли, а? По одному, по очереди хотя бы, я не знаю, по очереди, черт возьми. Но они кусают за разные части, поэтому, поэтому это можно пережить еще. Вот когда они кусают вдвоем заодно, это просто не успеваешь вообще спасти. Так, эта штука явно далековато находится, но мне надо как-то сейчас допрыгнуть. Давайте отпрыгаем, оп, блин, хреновая идея, конечно же, была, оп, так, отлично, Забирай. ой, тонет. Тонет, друзья, тонет! Выпрыгиваем из воды быстро, выпрыгиваем из воды. Что-то мы, короче, там взяли. Че-то мы забрали, можно сниматься смело с якоря. Снимаемся с якоря и плывем дальше. Да, ребят, нужно быть осторожными, когда у вас под, под ногами целых две акулы плавают. Они так и хотят меня сожрать постоянно. Так, соленая вода, мне не интересна. Мне интересно пресная. Водичка, которая у меня вот здесь вот воопреснитель в опреснителе моем появляется. Пока что вроде дела идут неплохо, но нам, ребят, надо развиваться. Нам необходимо искать новые земли. Я на своем радаре пока что новых земель этих не чувствую. В районе нашего, недалеко от нас, где-то находится какое-то место интересное. Я смотрю в 1600, 1600 по-моему, метров до него, да? 1600 метров у нас до него. Но это место нам не интересно. Я буду искать, стараться. Хотя, может быть, нам и стоит до него прогуляться. Но только как? Но только куда нам нужно плыть? Вот сейчас вот, например, оно где находится, это место? По, по нашему течению или же не по нашему течению? Не знаю, вот там вдалеке вижу остров. Так. Я, я надеюсь, эта штука показывает правильно направление, куда мы плывем. 1060 метров, это не так уж и далеко, друзья. 1060. Но это где-то сзади, я так понимаю. Блин, плохо, что у меня нет никаких ориентиров. 1060 и оно оказывается сбоку Сбоку и сзади Но мы плывем в ту сторону сейчас И мы вроде как к нему приближаемся Если мы в ту сторону плывем и приближаемся Значит нам нужно взять немножко Немножко так получается В другую сторону, да, если мы например возьмем вот туда Давайте попробуем Туда я включил свой парус и посмотрим, как будет убывать расстояние. 56, 50... Да, друзья, мы в правильном направлении сейчас движемся. Я немножко парусом постараюсь все-таки под... подкорректировать. Возможно, нам и требуется попасть сейчас на этот остров. И мы, возможно, там найдем для себя много чего интересного. А что это за остров, друзья? Я без понятия пока что. Будем пытаться плыть и мы обязательно, думаю, к нему приплывем. Пока что у нас расстояние сокращается. 1024 метра. Так, секундочку. У меня опять проблема. Опять меня атакуют эти злыдни. Мой плод мечты постоянно страдает под гнетом этих страшных созданий, друзья. Они дают они мне покоя. А, хорошо, хорошо. Так, ставим на, на якорь. Ставим на якорь. Ни в коем случае нельзя отплывать, когда ты уже практически зажарил акулу. Надо, ребят, подождать немножечко. Так, пока все успокоится. Прыгаем, ребят, в воду. С одной акулой, в принципе, можно воевать. Где она? Вот она, вот она, вот она, зараза, да блин, а что ж ты будешь делать, она постоянно в меня попадает, в отличие от меня, давайте, ребят, попробуем еще раз, а, миссия называется укрощение опасного хищника, друзья, специально здесь сейчас опасный момент, пробуем, друзья, пробуем, на, да что ж ты будешь делать, опять она по мне попадает. Нет, ребят, надо плыть обратно. Не, не получилось, ребятки, мне укротить опасного хищника. Сейчас, похоже, хищник будет укращать меня. Успел я от нее уплыл. Надо, ребят, немножечко восстановиться. А, никак не пойму, ребят, как действует с копьем против акулы. А, смотрел множество, ребят, видосов, но как-то сам не получается у меня, ребят, у самого сделать это правильно. Я знаю, что когда она открывает пасть, нужно по ней дамажить. И тогда вроде бы как будет урон проходить по ней. И она не будет успевать меня ударить. Но пока что, ребятки, ни хрена у меня этот, этот, эта фишка не получается. Так, а я хочу все-таки приплыть вот к этому. Вот а, месту, вот к этому значочку 900 метров, но мне кажется, он уже Проходит мимо нас стороной, мы плывем в ту сторону По направлению ветра Вот туда, и это, этот остров Остается в той стороне, да Я не знаю, где здесь север, где юг, где запад, где восток Пока что ни хрена не понятно, друзья Без компаса особенно, поэтому просто-напросто Стараемся, плывем, так, у меня батарейка Так, скоро сядет, так, мне нужно сейчас, ребят В ту сторону в ту сторону, если мы уже начали проплывать И мы плывем в ту сторону Значит нам нужно наш, наш парус Немножко назад и вот туда Повернуть, чтобы мы все-таки на, нашли Это все дело, вот туда вот, ребят, немножечко Да, я парус сейчас выставил просто И не буду его никак менять Потому что мне необходимо найти уже какое-нибудь Необычное местечко Так, где эта акула? Восстановили немножко хп, но этого недостаточно ой ой я уже слышу Грызет акула мой плод Убиваем, убиваем Ох, отлично. Наконец-то, ребят, с двумя я расправился хищниками прямо здесь, в прямом эфире. Так, секундочку, забираем все то, что у нее а, есть. Забираем, забираем. Стою я сейчас только лишь потому, что мне нужно обобрать как следует этих акул. Где вторая? Надеюсь, вторая не исчезла. Вторая акула, ты где? Я специально для тебя здесь долго стоял. Но, похоже, они, друзья, исчезают. Да как так-то, несправедливость. Какая полнейшая несправедливость, друзья. Исчезла вторая акула. Она или потонула, или что-то с ней произошло, не знаю. Скорее всего, она потонула. Да, плохо, очень плохо. Конечно же, надо было сразу же ее оббирать. Ну ладно, одна акула тоже... Нам пригодится, тоже мы ее зажарим Снимаемся с якоря и плывем в том направлении Я надеюсь, расстояние между нами и нашей целью будет уменьшаться Так, здесь у меня, значит, происходит готовочка Да, ребят, вот тут мы готовим наши сочные блюда Просто-напросто вот таким вот образом активировав нашу кухню И все у нас, ребятки, зажарилось и зашкварчало Капец, ребят, смотрите этих акул сколько Я уже, кстати, заработал ачивку за убийство 50 акул Но я их убил уже гораздо больше Наверное, около 100 уже скоро будет циферка так, давайте посмотрим, что у нас здесь. А, инвентарь. Инвентарь, значит, а, еще, один рецептик, еще одним рецептиком пополнился. Кстати, готовить я, ребят, пока могу, что только овощной суп. А, вот это вот овощное рагу, которое рыбное жаркое, не могу. И компот тоже не могу, потому что, ну, у меня нет ингредиентов. Так, кстати, тут, по-моему, не хватает одного рецепта. Какого? Овощной суп. Есть. Рыбное жаркое. Так, рыбное жаркое есть. Компот. Есть. Есть. Овощной суп, рыбное жаркое. Про... А, а простое рыбное жаркое почему у меня отсутствует? Так, не понял, друзья, почему у меня нет простого рыбного жаркое? Давайте, давайте исправим эту проблему. Так, пускай у меня будет вот здесь вот этот рецептик. Да, будем пробовать готовить. Да, простое рыбное жаркое, кажется, тоже можно нам готовить. Две рыбки, две, значит, два элемента. Это у нас, давайте попробуем сейчас прямо настроим. Так, вот эта рыбка, по-моему, да, там есть у нас. Раз. Вот эта рыбка, Два одна значит свекла и одна картошечка все в принципе у меня есть давайте пробуем выкладывать рецептик так раз два так три и еще одна рыбка четыре так ну что готово так сюда надо дров подбавить от меня совсем потухла моя кухня плохо плохо очень плохо так куда мы ребят плывем мы правильно ли плывем или же нет смотрим сколько у нас метров осталось очень медленно плывет наш плод 818 метров, друзья, вроде бы правильно Но мы как-то не в ту сторону Мне кажется, плывем, потому что точка отдаляется Надо бы повернуть наш с вами парус Вот туда попробовать Вот в ту сторону, давайте попробуем, повернем его Я надеюсь, что с таким раскладом мы точно приплывем Куда надо Ну что ж, ребят, вот такое вот у нас выживание Конечно же, братишка Скорячь будет продолжать и дальше Выживать и развиваться в рафте Будем разгадывать все секреты И будем находить все, ребятки, интересные а, места Которые я еще до сих пор а, не дошел ну а ты, зритель, что думаешь по поводу моего выживания? Пиши, пожалуйста, свои комментарии Я непременно тебе отвечу Ну и давайте наберем на эту серию как минимум хотя бы 500 просмотров И 50 лайков для того, чтобы Братишка Спирич продолжал выживать В этом удивительном водном а, Мире специально для вас Ну и для себя, конечно же Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея! Ну а если ты досмотрел до конца и правильно написал Вопрос-предложение и слов, что я размещал В этом видео, то поздравляю тебя И, возможно, в следующем видео